Друзья, приветствую вас на моем канале. С вами Наталья Дурнева. Хочу записать для вас видео, как открыть в разных браузерах по много страниц. Начну я с Яндекс браузера. Заходим в настройки и ищем внизу создание профилей. Профили пользователей. Нажимаем ⁇ Добавить профиль ⁇ Как видите, у меня уже они созданы. Я сейчас не буду их удалять и начинать вам показывать заново. Выбираем любую иконку, которая вам более нравится. И, допустим, пишем «Первая страница». Страницы мы копируем Ctrl-C и нажимаем «Добавить». Сейчас он у нас создается и открывается сразу. Сразу вам покажу настройки, которые нужно будет сделать в новом браузере. Для того, чтобы вам постоянно не пришлось входить и выходить со страниц. За все лишнее можно удалить вы заходите на тот сайт который вам нужен с которого вы будете работать одноклассники контакт или что-то еще выбираете снова настройки и вот здесь при запуске открывать выбираете ранее открытые вкладки Заходим, допустим, в «Контакт», и все, у нас страница уже, в принципе, настроена. После ввода вашего логина и пароля от «Контакта» да, или от «Одноклассников», вы потом просто при открытии браузера будете попадать уже сразу на страницу. Все, этот браузер можно закрыть. Создаем еще один. Называйте сразу по порядку, потом я вам объясню, Почему? и нажимаем «Добавить». Сейчас покажу еще раз вам на примере второго браузера. Снова идем в «Настройки». Выбираем, если у вас это не стоит при запуске, открывать ранее открытые вкладки. Удаляем все вот это лишнее. Оставляем только то, что нам нужно. И снова открываем вкладку. Ну, и все, можно, в принципе, уже сразу и закрыть. И сейчас я вам покажу, что делаем дальше. Дальше мы на рабочем столе выбираем правой кнопкой мыши ⁇ Создать папку ⁇ Папку сразу называем. Допустим, работа в ВК. И вот эти наши новые профили, когда у вас два, -то, допустим, на рабочем столе ярлычка, это еще не так страшно, как, допустим, если у вас их там великое множество. И еще можно поменять ярлык. Убираем свойства. Настройка сменить значок. и в принципе выбираете любой какой вам нравится Окей, применить и ok вот так будет выглядеть ваша папочка вы в нее просто заходите открываете столько страниц сколько вам нужно сейчас покажу вам еще один способ открытия страниц в google chrome в google chrome мы Будем открывать страницы с помощью расширения Session Box. Мы э, заходим в настройки, выбираем расширение, проходим вниз и нажимаем еще расширение. У нас открывается интернет-магазин хрома и здесь мы вставляем название. Э, Расширение, которое мы сейчас будем устанавливать. Название я оставлю в описании к данному видео. Либо можете переписать, поставив на паузу. И нажимаем Enter. Вот так оно выглядит. Нажимаем Установить. Установить расширение. Все оно у нас установлено. Это можно закрыть. Нажимаем на него. И сейчас нам нужно здесь зарегистрироваться. Вводим сюда наш mail, пароль. И нажимаем регистрация. После того, как мы зарегистрировались, у нас здесь пока что нет никаких сессий. Давайте выберем сайт, на который мы будем заходить, будь то Одноклассники или, допустим, ВКонтакте. Давайте выберем ВКонтакте пока что. Просто для примера. Переходим на наш сайт. Здесь я сейчас выйду. Снова нажимаем сюда и нажимаем на плюсик. У нас появилась первая сессия. Просто оставляем. Допустим, S номер один. Окей. Okay. Снова нажимаем на значок расширения, добавляем плюсик С точка номер два. Еще раз нажимаем плюсик. Сейчас номер три. Окей. Вот так мы создали три страницы контакта. И сейчас мы попробуем в них зайти. Нажимаем войти, войти, войти. Первая страница у нас уже открыта, вторая у нас тоже открыта. Как вы видите, страницы открываются как бы так, как полагается, да? все странички разные, мы можем спокойно на них работать. Можно также открыть новую вкладку, открыть еще страницы. Так, давайте попробуем сейчас создать на Одноклассники. Заходим в Одноклассники. Нажимаем на наш кубик. И рисуем. Так, давайте напишем Ок. Одноклассники. Снова нажимаем на комбик. Так. Ну Вот, как бы вы видите, что спокойно можно перемещаться по разным страницам, по контакту, по одноклассникам, держать несколько страничек открытыми очень классное расширение мне понравилось я думаю я буду им активно пользоваться ребят вот так легко и просто можно работать с нескольких страничек что в Google Chrome, что в Яндекс браузере но в Google с данным расширением еще удобнее чем в Яндексе да когда нужно открыть много браузеров что затягивает интернет Надеюсь, мое видео вам было полезным. Если так, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи! С вами была Наталья Дорнева.